Всем привет! Это обзоры от Mob.ua, а у микрофона я, Амортис. Поехали! часто упоминал героев меча и магии, и вот сегодня появился таки шанс добраться до них и пощупать. Встречайте, сегодняшний наш пациент Might and Magic Clash of Heroes. Хотя это все же не совсем те герои, о которых я говорил. Но сначала немного истории, как я делаю всегда, когда речь заходит об играх, у которых эта самая история есть. Вообще, хотя об этом мало кто знает на просторах СНГ, вся серия Might and Magic, как и Вархаммер, берет начало еще откуда-то из 80-х годов, когда у нас разваливался совок, а за бугром на пике своей популярности были настольные ролевые игры. Ну, те самые, где бросаешь кубик и двигаешь фигурки. Ну, а когда появились компьютеры, мощность которых превышала мощность калькулятора, игра перекочевала на ПК. Опять же, как и Вархаммер, и игры по вселенной Dungeons and dragons Вообще, герои стали культовой компьютерной игрой, особенно третья их часть, которая и по сей день установлена у многих моих друзей. Но потом для вселенной настали черные дни, а именно права на нее купила Ubisoft. Единственной полноценной игрой, стоящей упоминания, стала Dark Messiah of Might and Magic. Кто не знает, она была на движке второго Half-Life а и была достойной внимания, но от чего-то лично меня не завлекла и дольше часа я в нее не играл. Да и если говорить именно о героях, то темный Мессия от них отличался как жанром, так и всем, чем только можно. И все. Серия словно бы умерла, и чуть ли не 8 лет ни одной игры, которую можно было бы назвать игрой, не выпустили. И тут наш Clash of Heroes. Первый RPG со времен пятой части героев, и недавно Ubisoft выпустили ее под Android. Сюжет здесь довольно прост. Демоны вторглись во владение эльфов, и нам предстоит напинать их по их демоническим яйцам, чтобы было неповадно. Конечно, есть определенные нюансы, но о них я тебе не скажу, чтобы не было спойлеров. Замес, мы направляемся к порталу, чтобы встретить неких гостей, а в это время на наш эльфийский лагерь нападают. Вообще, поначалу игра не показалась мне прямо каким-то полноценным продуктом. Ну то есть мультяшная графика, комиксоидные диалоги, да еще и перемещение от чекпоинта к чекпоинту поинту. Все это произвело впечатление какой-то мини-игры. Но Clash of Heroes все же добросовестно старается быть настоящей ролевой игрой. И порой у нее это даже получается. В отличие от классической версии, перемещение по глобальной карте здесь свободное, без ходов. Генералы врага стоят по большей части спокойно, но иногда могут им набежать. Замков строить мы опять же не можем. Воинов предлагается нанимать в специальных башнях. Путешествуя по глобальной карте, ты можешь собирать артефакты, выполнять довольно приятель прямолинейные квесты и беседовать с сюжетными персонажами в городах. Есть также и прокачка героя, но все что дает новый уровень это больше здоровья и больше войск, которые можно вести за собой. Прокачки умений, к сожалению, нет. И бой. Честно говоря, когда на меня впервые напали, я ожидал увидеть что угодно, но не сраные сокровища Монте Сумы. Да, боевой механизм весьма отличается от классического и это пазл квест, как бы странно это ни звучало. И как бы странно это не звучало, но это одно из сильных мест игры. Когда въедешь, конечно. Поле битвы разделено на две части. Сверху вражеские войска, а снизу наши. Воины умеют атаковать только тройками, то есть нужно собрать троих одинаковых чуваков в вертикальную линию, чтобы атака зарядилась или типа того, и во время следующего хода такая тройка пускает стрелу в сторону врага и исчезает. Что примечательно, твоя задача не перебить всех врагов, а фигачить за линию поля, где как бы стоит вражеский герой. Ну и своего героя защищать. Вроде все просто, но есть множество нюансов, вроде магии героя и разных видов войск. Короче говоря, поначалу это выглядит даже смешно, но пару боев спустя начинает доставлять. Не знаю насчет плюсов и минусов, все очень уж на любителя. И хотя запуская игру я ожидал чего-то другого, но мне понравилось. И советую всем любителям жанра заценить. Есть большая вероятность, что зацепит. На сегодня это все. Если понравилось, подписывайся на канал и ставь большой жирный лойс. С тобой были Николай Подгурский Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого!